Добрый день, с вами Наталья Талькович. Это свое видео небольшое. Я записываю по просьбе моих партнеров компании King Profit с просьбой просчитать, какую сумму денег реально заработать в данном проекте. Ну, начнем с того, что Кинг Профит это рекламный сервис, на базе которого вы можете разместить свою баннерную рекламу, свою тизерную рекламу, воспользоваться рекламной лентой и сделать себе шикарный телеграм-бот, э, который будет не только за вас рассказывать о маркетинге, там же найдут, э, найдут человек, любой человек и ссылочку на регистрацию ваш. Э, проект либо приобретение вашей услуги, которую вы предлагаете, там же и координаты для связи с вами, там же и можно какие-то подарочки ваши расположить. И помимо всего прочего, данный телеграм-бот является еще и возможностью сборщика контактов, потому что каждый, кто попадает, проходит по ссылочке бота, попадает к вам в контакты и собирается у вас база подписчиков, на которую вы можете делать рассылки. И, помимо всего прочего, в боте вы можете составлять серию писем. Ну, так вот, для того, чтобы воспользоваться данными рекламными инструментами, нам необходимо приобрести рекламный баланс. И чтобы нам не было так сильно скучно, админ сделал это как бы в игровой форме, то есть мы приобретаем шахматные фигуры. Каждая фигурка имеет свою стоимость. И, естественно, на эту стоимость вы можете купить большее количество услуг. Чем дороже фигурка, тем больше услуг. Стоимость баннерной рекламы 2 доллара в сутки. Стоимость размещения объявления в рекламной сетке 5 долларов навсегда, но когда ваше объявление опускается вниз, вы за 1 доллар с рекламного баланса можете поднять его наверх, чтобы оплатить, увеличить охват людей вашим рекламным объявлением. И стоимость бота 5 долларов 6 месяцев. А, ну и естественно от того, какие вам необходимы услуги, и сколько, как много вам необходимо этих услуг, зависит и какие фигуры вы будете приобретать. У нас... Есть шесть видов фигур. Ну, естественно, так как есть белые фигуры в шахматах и черные фигуры, есть и два маркетинга. Проект стартовал с белых фигур, и, естественно, был белый маркетинг первый. Белый Маркетинг белых фигур представляет собой 6 семиместных столов, и отличительной особенностью является то, что Каждое место на втором ряду у нас не только выплатное, но еще и рождает клоны, начиная со второго стола. То есть в первом столе здесь денежка получается с каждого места. Во втором столе здесь не только физические денежки в долларах, но и клон вылетает в предыдущий стол. Так вот все клоны, которые вылетают в каждом столе, они вылетают в предыдущий стол, приносят денежку, и из системы уходят. Они не перескакивают на следующий стол, они не несут, не несут никакой дополнительной нагрузки, они не расширяют юбку, ничего. И вот для того, чтобы просчитать, сколько можно э, заработать, только купив одну фигу, э, по одной фигурке каждого тарифа, без учета э, заработка поклоном. Просто мы купили по одной фигуре каждого тарифа. Э, для этого я составила табличку и давайте просчитаем, сколько можно заработать. Итак, на тарифе за 5 долларов вы зарабатываете 14 долларов физических, но клоны на первом столе не даются, поэтому всего заработок на тарифе 14 долларов. На втором столе вы зарабатываете денег физически 42 доллара, по 10,5 долларов каждый партнер внизу вам приносит. И помимо этого вы получаете 4 клона стоимостью по 3,5 доллара каждый. На сумму 14 долларов. Вот эти клоны, каждый клон по 3,5 доллара, он вам принесет каждый клон по 14 долларов и с системы уйдет. Но на сей момент вы получаете 42 доллара физически и плюс на 14 получаете клонов, того 56 долларов доход. Третий тариф, слон. В деньгах вы зарабатываете 112 долларов и 56 долларов клонами всего 168 долларов тариф ладья заработок 280 долларов и клонов на 168 долларов всего 448 тариф королева предпоследний тариф на сумму 672 доллара и на 448 долларов вы получаете клонов всего 1120 долларов и последний тарифный план это король заработок 900 долларов физически Плюс вы получаете на 840 долларов клоны и всего зарабатываете на данный тарифе 1740. Таким образом, затратив 1585 долларов, вы зарабатываете 2020 долларов. То есть отбиваете свои и зарабатываете еще половину от, ну чуть меньше, чем половина от суммы вложения. Но вы получаете еще клоны на сумму 1526 долларов и каждый клон вам принесет вот такую вот сумму. То есть всего за один цикл при затратах 1585 вы зарабатываете 3546 долларов. Ну а так как у нас в шахматах есть еще и черные фигуры, поэтому было принято решение разработать и тарифный план для черных фигур и этот тарифный план. Он вообще уникальный. Во-первых, почему? Потому что он э, увязывает белый тарифный план и черный тарифный план. И здесь у нас летят клоны как в белый тарифный план, э, в белые фигуры, так и в черные фигуры. И помимо всего прочего, у нас каждый тариф здесь получает за кольцовку благодаря клону. И плюс ко всему же еще э, здесь у нас э, двухуровневая э, реферальная система. Поэтому здесь очень выгодно нам э, по, приглашать сюда людей. Давайте просчитаем, сколько же можно заработать на данном тарифном плане, где очень коротенькие э, трехместные столы и где прекрасный, достаточно хороший заработок. Итак, вход э, на, на черные фигурки точно такой же. 5, 20, 60, 150, 350, тысяч Всего мы затрачиваем 1585, как и в белых фигурах. А вот выхлоп совершенно другой. Здесь совершенно другие деньги и в разы больше. Во-первых, вы зашли на 5 долларов. Первый, второй стол накопительный, третий стол у нас выплатный. И на третьем столе вы зарабатываете физически 25 долларов. И на 10 долларов вы получаете 2 клона стоимостью по 5 долларов каждый. и Итого 35 долларов. На тарифном плане конь вы зарабатываете 100 долларов плюс... Вы получаете еще на, 2, на 40 долларов 2 э, клона стоимостью по 20 долларов каждый. Итогой заработок 140 долларов. Тарифный план, слон. Э, вы зарабатываете 300 долларов на вывод. Плюс на 120 долларов вы получаете 2 клона стоимостью по 60 долларов каждый. И эти клоны идут. Один клон идет в белые фигуры, один клон идет в черные фигуры. То есть увязывает наши два маркетинга и того получается на 1100 долларов третий тарифный план он четвертый тарифный план ладья сумма входа 150 долларов вот на вывод у вас уже идет 800 долларов вы получаете два клона стоимостью по 150 долларов каждый на сумму 300 долларов и заработок ваш составляет 1100 долларов тарифный план королева Стоимость входа 350 долларов. А вот на вывод уже 2700 долларов. И на 1050 долларов вы получаете клонов. Причем идет один клон в белые фигуры и два клона идут в черные фигуры. Получается двойная закольцовка в этом тарифе. Всего заработок на тарифе 3750 долларов. Последний тарифный план «Король». Стоимость входа 1000 долларов. А вот заработок половиной тысяч долларов. И клонов плюс ко всему же вы получаете на 3 тысячи. Аналогично королеве. Один клон идет в белые фигуры. И два клона идут в черные фигуры. И при этом получается тоже двойная закольцовка в данном тарифе. Эти все тарифы взаимосвязаны, Почему? потому что из первого тарифа вытекает второй, и третий, и четвертый и пятый. И все тарифы закольцовываются, и вы начинаете плясать в каждом тарифе по кругу. Итого, подводим итог. Затратив 1585 долларов, вы получаете физических денег на э, тарифе, тарифах черных фигур 11425 долларов. Плюс вы на 4520 долларов получаете клонов, которые принесут, каждый из которых принесет вот такую вот вам сумму. и того заработок получается на тарифе черных фигур 15945 долларов. Если мы эту сумму денег переведем в российские рубли, это будет у нас... 1 миллион 180 тысяч 236 рублей. И эта сумма действительно реальна. Ее действительно можно заработать, пройдя всего лишь один круг на всех шести тарифах а, ну, а если еще добавить 3546 вот эти вот с этого тарифа, тогда вообще получается очень-очень хорошая сумма. Ну, конечно, надо будет прибавить и эту сумму, потому что за белые фигуры вы что же тоже деньги затрачиваете. Получается а, 3000 с хвостиком и здесь 18. Ну, в общем-то, вы увидели, что заработок здесь денежки есть и денежки очень хорошие, но естественно учитывая тот факт, что это все-таки бинар и, а раз бинар он предусматривает приглашение людей, как минимум два человека желательно пригласить. Да, у нас есть переливы, но переливы ждать долго но тем не менее все равно будете вы работать в этих тарифах? Не будете если вы пришли в наш проект только для того, чтобы воспользоваться вот этими услугами, которые у нас есть а у нас есть баннерная реклама. Вот вы видите, вверху у нас здесь вот блок баннеров. Перегружу, что-то не загрузился баннер. Блок баннеров. Баннеры вот здесь вот показывается. У нас есть рекламная лента. Стоимость рекламы вот здесь, от рекламной ленте 5 долларов навсегда. И кроме этого у нас есть конструктор ботов, который является у нас сборщиком базы данных и с возможностью рассылки по базе данных. Вот такой вот замечательный, шикарный проект Кинпрофит. Если вам нравится, тогда, пожалуйста, пользуйтесь услугами Кинпрофит. Если нет, ну, значит, найдите тот сервис, который вам больше подходит. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи. С вами была Наталья Талькович. Пока.